Это очень трудный вопрос, пожалуй, один из самых трудных в жизни. Принимать все то, что приходит к тебе, как часть тебя. То есть к тебе это пришло не случайно. И вот осознать это, что это не случайно, что это нужно тебе для твоего развития, это, конечно, высокий уровень развития личности. Это высокий уровень развития духовности. То есть этим проверяется человек, насколько он легко принимает все то, что приходит в его жизнь. То есть надо шаг за шагом учиться принимать малое, малые какие-то ситуации, понимать, что все не случайно, все для тебя происходит именно для того, чтобы ты здесь чему-то научился, приобрел какой-то опыт, что-то осознал, что-то решил, находить причину происходящего именно для своего собственного развития. И тогда постепенно-постепенно вы выйдете и на то, что можете принимать любое событие легко и просто.